Жил-был мальчик по имени Джек. Всё время он сидел дома и соблюдал карантин. Каждый день у него были дистанционки, которые его ужасно бесили, и он не успевал выполнять задания. В свободное время он смотрел аниме и общался с друзьями в Дискорде. Так шли дни. За днями недели, а за неделями месяца. И вот однажды на улице настала очень теплая погода. Светило солнце, пели птички... И погода так шептала, «Выйди, погуляй». Однако мальчик знал, что если он выйдет из дома, мама его сильно накажет. И вот как-то ночью, когда уже все спали, он решил тайком вылезти из комнаты в окно. Благо, они жили в частном одноэтажном доме. И вот впервые за несколько месяцев Джек ощутил на себе легкое свежее дуновение ветерка. На улице было не души, и поэтому мальчик без опаски стал наслаждаться ночной прогулкой. Джеку было непривычно видеть абсолютно пустые улицы и слышать звенящую тишину. Вдруг, краем глаза, он увидел на земле длинную вытянувшуюся тень, хотя до этого на улице не было ни души. Мальчик поднял глаза, чтобы посмотреть, кто это был, и увидел женщину, которая шла впереди. «Неужели не я один здесь злостный нарушитель порядка?» – подумал Джек. Однако выглядела женщина так, словно была калекой. Она хромала и вообще как-то неестественно двигалась. Так как шла она очень медленно, мальчик быстро смог догнать ее и, подойдя ближе, разглядел ее лучше. На ней была грязная розовая пижама. И казалось, что все кости в ее теле были переломаны и болтались в каком-то беспорядочном состоянии. Но страшнее всего были ее волосы, растрепанные, они торчали во все стороны. Джек был так напуган, что остановился. Он чувствовал, что не следует приближаться к ней. Вдруг ее голова развернулась на 180 градусов. Именно голова, тело осталось в том же положении, что и прежде. Словно в шее не было никаких позвонков. Такое просто было невозможно. Тебе же говорили, не нарушай карантин! В этот момент мальчик проснулся в своей кровати в холодном поту. Джек был счастлив, что это оказался всего лишь плохой сон. Ему теперь было страшно даже думать о прогулках на улице. И ему больше никогда не хотелось нарушать карантина.